Так, первое изменение у нас в командах и опять не происходит у нас. Почему-то, как в Макларне, у меня поменялся напарник на Шарли Аликлера, который в данный момент идет на втором месте в личном зачете, что как бы для меня не есть хорошо, поскольку это мой самый главный оппонент в данный момент в личном зачете, поскольку до... Хэмилтона, к сожалению, я уже точно не дотянусь, поскольку в Японии я приезжаю только на шестом месте. Эклер выигрывает, конечно же, гонку, но все равно, чтобы выиграть титул, нужно, чтобы Хэмилтон просто сходил. Два, три этапа точно. Ладно, с Японии у нас все сложилось очень плохо, этап был крайне нудным, мне просто чаще всего ехал один, и поэтому мы его, так сказать, пропустим и перейдем к Гран-при Мексики. Которое, кстати, только что прошло, да, я записываю после того, как оно прошло, Мерседес в очередной раз выигрывает именно Хэмилтон, а Ботус приезжает третьим, так что битва за чемпионский титул продолжается, но она, скорее всего, математическая, поскольку Вальтери навряд ли выиграет его, и Льюис уже, скорее всего, в Америке заполучит свой шестой титул. Ладно, вернемся к ситуации, которая у нас происходит в нашей формуле, где Льюис также близок к своему шестому титулу, и уже в Мексике он может в принципе решиться. В квалификации у нас с Леклером все было отлично, первое-второе место, занимает первый стартовый ряд, но теперь самое главное было... Как мы стартанем? И да, Япония записывал еще на старом патче 112. Здесь уже у нас был патч 115, где боты чуть хуже стали стартовать, но все равно, в принципе, они стартуют хорошо по отношению к игроку и могут спокойно уехать. Плюс у нас до первого поворота здесь почти километр прямой, что как бы говорить о том, что я могу еще потерять кучу позиций, поскольку на прямой, ну со старта у нас такой себе разгон и поэтому Феррари, Мерседес, которые позади нас будут смогут нас опередить, но посмотрим, как опять же будет, постараемся еще побороться за первое место. На первом месте, как я говорил, у нас Шарли Клер, я, третий, Пьер Гасли, четвертый, Чека Перес, пятый, Александр Албан, шестой, Дьюис Хоминтон, седьмой, Ника Челтенберг, восьмой, Даниэль Рикардо, девятый, Ланда Норрис и десятый, Вальд Риботтес. Как я и говорил, оппоненты начинают брать штрафы под конец сезона. Собственно, в Мексике у нас уже появляются первые штрафы, у Феттеля на 50 позиций, у на 45 позиции. кстати, показывает, насколько позиции именно получил данный пилот штрафа. Ну, в принципе, если пилот в конце, то, скорее всего, он и взял, как раз на кучу позиций штрафа. Стратегия, в принципе, изначально предложили на два пидстопа, но я подумал, то, что надо попытаться уложиться в один пидстоп, и за счет этой стратегии можно как раз таки побороться будет за первое место. И что же, газ на красные огни, и мы отправляемся в... Длинное путешествие до первого поворота Где Леклер уже у нас вырывает первую позицию спокойно Начинает потихоньку оторваться Слева у меня атакуют Гасли Справа атакует Перес Поэтому самое главное не было удержать свою вторую позицию Но за счет слепстрима от Леклера я ее смог удержать Конечно Гасли пытался меня атаковать по внешней территории, Но его атака не увенчалась успехом И я тут же начинаю пытаться преследовать Леклера А позади меня в момент, у меня преследовал Гасли Перес же там немного подотстал И в принципе мы втроем я, Гасли и Леклер начали потихоньку оторваться от всего пилотона. Собственно, как это выглядело с ТВ-камеры, uh, я пытался изначально получить слип стрим от Ликлера, чтобы хоть как-то за ним успеть, не потерять кучу позиций. И под конец прямой, естественно, мне это начало потихоньку получаться. Гасли попытался меня атаковать. Ну и позади, конечно же, втроем там заходили Перес Албан и Рикердо в связку первых поворотов. И, соответственно, из-за этого они сильно отстали. Перес смог удержать свою четвертую пози позицию, но тут вопрос, насколько он смог ее долго удержать, поскольку Албан пытался его атаковать, пытался с ним еще и поравняться, все-таки он смог с ним поравняться уже в начале второго сектора, но тут идут медленные повороты, и у Албана было преимущество в этом плане, он был на внутренней траектории, но у Переса по итогу лучший выход, и они продолжают ехать бок о бок весь второй сектор. И уже в связке быстрых достаточно поворотов более-менее Перес смог отыграть свою четвертую позицию, и тем самым они очень сильно отстали от нашей тройки лидеров. Обла, конечно, не терял возможности атаковать тут же Переса, поэтому, если у него была такая возможность, он сразу же пытался ей воспользоваться. Чем еще сильнее замедлял весь пилотон прозади себя, и тем самым дал нам еще больше времени, чтобы просто, банально оторваться. Конечно, Гаслет мне тоже был недалеко, но через какое-то время я его скинул со своего хвоста, он отстанет больше, на секунду, и Дрес не станет После этого получать Кстати, по ДРС На этом этапе у нас только две зоны ДРС В реальности уже третья есть небольшая В начале третьего сектора Так что ждем в ближайшем патче То, что ее тоже добавят нам И будет чуть больше зон ДРС И чуть побыстрее будет проходиться Круг в квалифиционном режиме Позади Хэмилтон начинает потихоньку прорваться, поскольку еще титул не решен, и как бы ему хотелось бы уже решить его в Мексике, как и в реальности. Но тут посмотрим, как у него пойдет. Пока что Леклер у нас лидирует, а Хэмилтон только-только на седьмой позиции, и ему еще надо будет прорваться через Рено, через Переса, через Албана. но ну и потихоньку Льюис начинает это делать, сразу же такой Трикерт на старшемничный прямой за счет Дресса, и без каких-либо проблем его проходит Позади также уже и под, потихоньку подкатывается и Макларн к Рикьярдо Но атаковать его не может Также позади еще и Вальтер Начал атаковать напарника Даниэра Рикьярдо Ника Хюлькенберга Которого он также смог без каких-либо проблем пройти На следующем кругу уже Хэмилтон смог атаковать Албана К этому моменту Ботас по всему воевал с Рикьярдо за седьмую позицию Ну и в принципе у Рикьярдо более-менее это получилось И более-менее смог отыграть эту позицию на восьмом кругу я делал свой пидстоп, хотя изначально я планировал сделать только в кругу, но понял то, что банально не дотяну, и надо делать как можно раньше, поэтому будем пытаться до конца ехать на этом харде и стараться показать хорошее время. Потому что делать два пистопа для меня это ну, чересчур будет, я потерякучу на этом времени, плюс посмотрим, как бы стратегию у моего напарника. Может быть у него будет она в два питстопа, что по сути даст преимущество, и я буду впереди после его второго стопа После своего стопа я начинаю потихоньку прорваться, но потом у нас выезжает в виртуальной безопасности, поскольку у нас сходит Гасли. И сходит он на старт-финишной прямой, прямо перед Албаном и Ботосом. Собственно, он катится. Наверное, хотел убить Албана, почему-то повернул вправо, но потом решил все-таки отвернуть влево, чтобы, наверное, не получить какие-нибудь штрафы. Хотя получил бы скорее всего Алба, потому что он же въехал бы в Гасли. На следующем кругу после этого я прохожу Райкенена, потому что надо как можно быстрее прорваться через весь этот пелотон, который потихоньку начинает очень сильно забедляться на своем старом софте, который они дотянули уже до 10-11 круга, уже все начинают делать свои пистопы запланированные, ну и кто-то продолжает все равно ехать. Кстати, по поводу выбора резины, только Вильямс у нас выбрали резину Medium, все остальные стартовали на софте, Это довольно интересный выбор, Хотя, как по мне, все-таки медиум был бы оптимальным вариантом, поскольку он дольше бы чем Софт, и может был гарантировать себе стратегию в один пидстоп. Но посмотрим, вправдает ли себя стратегия Софт-Хард, и дотянули ли я, опять же, до конца. За двумя Хасами я застрял, к сожалению, догнал их после старта финишной прямой, и уже на второй прямой за счет Слепстрима ДРС догоняю конкретно Магдусена, и пытаюсь его опередить, и причем перекрещиваю траекторию так удачно, что смог все-таки его атаковать. Лучше у него вышел с поворота и спокойно его прошел. Потом идет Грожан, которого надо также постараться перейти можно быстрее, но сейчас у нас идет секция скоростных поворотов, точнее среди скоростных, которых достаточно сложно кого-либо атаковать. Я даже немножко столкнулся с игрожаном, но благо без повреждений. Но пришлось потащить в этой связке поворотов за игрожаном, но уже потом на выходе на небольшой прямой, на котором в будущем будет ДРС, Мог его опередить и продолжил уже свою погоню за 12, который через какое-то время также срекнул на пидстоп. И через какое-то время я уже вышел на вторую свою позицию. Эклер уже сделал свой пидстоп и он снова перешел на софт. Соответственно у него точно будет два пидстопа, но у него будет еще медиум после этого софта. Соответственно будет крайне тяжко мне под конец гонки, поскольку Эклер меня точно сможет догнать на этом медиуме и он будет... По отношению к моему харду намного свежее, плюс состав будет мягче, так что у меня будут большие проблемы, когда Леклер меня догонит. Но, ко всему мы до еще успеем дойти, пока что у нас только почти середина гонки, где потихоньку у нас Льюис прорвался через два Вильямса, про которые я и говорил, что они стартовали единственные на медиуме и из-за того, что они еще не сделали свой пит-стоп, который будет еще позже, они начинают потихоньку задерживать позади себя пилотон, который уже сделал свой пидстоп, перешли на второй свой софт и начинают потихоньку его раскатывать. Но благо Виллинс начинает уже делать свои пит поэтому потихоньку все проходят один с другим этот болид Виллинса, который замедлял. Он впереди был еще один болит, кто явно не внушал оптимизма, так что Снова будет борьба с этим Вильямсом и надо как можно быстрее его пройти. Тем временем у нас Ботос и Албан проходят Макларен и потихоньку устремляются вперед. Еще Макларен был Ландо Норриса и теперь Ландо надо будет еще и защищаться от двух Рено. Ну и собственно да, стадион, Вильямс на Мидиуме и позади него толпа пилотов, которые ехали быстрее этого Вильямса. Вильямс опять же сворачивает на пит-стоп. Но для Вальтери он дает важный для него ДРС, за счет которого он может еще обороняться перед Албаном. Да, у Албана будет еще и слепстрим по отношению к Ботасу, но все-таки конечная скорость обоих валидов будет примерно равна. Ну, Феррари, окей, будет чуть быстрее, но Албан не смог прямо напрямую опередить Ботаса, только смог поравняться с ним в первом повороте. Но правда уже в третьем он смог все-таки выйти чуть вперед. Позади них был в этот момент еще и Ланда Норрис, который также хотел их обоих обойти ну и получается, что на второй прямой за счет дресса Боттас вырывает свою позицию, и Ланда Норрис мог еще поравняться с Албаном, и по итогу для Боттаса это очень хорошая ситуация, по которой он может просто спокойно уехать. И плюс еще и Ланда смог пройти Албана, что начнет немного замедлять данного пилота. Но Норрис при этом еще начинает потихоньку отрываться от Албана, а двери Но начинают потихоньку атаковать. Ну, в данный момент только Рикерда начинает атаковать, Хюкенберг был позади, так сказать, на подхвате. Рикерда почти разбирается с Албаном так же, как Албан разобрался с Ботасом на прошлом кругу, но все-таки у Албана еще будет слепстрим от Рикерда и он может постараться атаковать, но, к сожалению, этого не хватает, но позади Феттель начинает атаковать уже Хюлькинберг. И по итогу Феррари начинают, так сказать, в парах воевать с Рено. Фетли воевал с Нико а Албун воевал с Рикьярдом. И в какой-то момент один выигрывал у второго, ну и так они, в общем, менялись. До определенного момента, пока все-таки Албун не проходит Рикьярда, и, соответственно, Фетли также проходит Рикьярда. К 21-му кругу у нас Риклер делает свой второй пит последний, и переходит на тот самый медиум, про который я говорил. К этому моменту у меня уже хард был достаточно сильно поношенный, но самое главное то, что Леклер вышел позади Гамильтона, и да, он был, конечно же, близок, но все-таки целый круг ему пришлось за ним проехаться, что дало мне немного времени, но я все-таки понимал, что рано или поздно меня Леклер все-таки догонит, и к 29-му кругу это случилось, но ну, я понимаю то, что честным путем особо не выиграть, поэтому начинаю хитрить немного, пропускаю специально в стадионе в шпильке, чтобы получить от него ДРС и слип и за счет этого трюка... Я буду иметь преимущество на прямых В первом секторе И за счет этого я все-таки не отстану от Леклера Прям сильно и смогу еще с ним побороться За первую позицию И в принципе, как вы можете заметить Данный трюк работал прям безупречно Самое главное было далеко не отпускать его В этот момент Леклера Если бы наоборот я все время отдавал бы ему ДРС От себя, то Леклер бы Рано или поздно спокойно от меня бы отъехал Я думаю даже за один круг бы он спокойно от меня отъехал бы, И в первом месте я могу спокойно забыть Удовольствие только вторым ну, а для меня это как бы не вариант, как бы Леклер для меня это самый главный противник в личном зачете в данный момент. Поэтому ни о какой команде тут речи не идет. Плюс в Кубке Конструкторов мы не боремся за победу, потому что все-таки сейчас борется только Феррари и Мерседес. Но то той ситуации, которая проходит сейчас в данный момент в Феррари, то я скажу то, что Мерседес уже, скорее всего, в Мексике у нас заполучит Кубок Конструкторов. Ну, посмотрим, как у нас пойдет. С Леклером у нас довольно жесткая борьба проходит бок о бок. Но, благо, я все-таки выигрывал в этой борьбе, но к нам потихоньку начинает подъезжать уже Хэмилтон, и к 32-м кругу он был достаточно близок к нам, соответственно, надо уже было быть чуть аккуратнее, чтобы не пропустить Хэмилтон вперед нас, и чтобы он не уехал от нас далеко. Хотя, даже если бы я его пропустил, в принципе, ситуация бы поменялась. Собственно, на 33-м кругу я решил все-таки дать Леклеру ДРС, но благо он не успел оторваться далеко, поэтому в первом повороте я прям жестко влетаю в часть поворота, доходит нас дело до контакта, но благо без поломок каких-либо передов антикрыла, и мы продолжаем гонку. На 33-м круге я также, как обычно, пропускаю Леклера в шпилики в стадионе, но теперь самая главная задача была не пропустить еще и Хэмилтона. Так что задача немного, так сказать, усложнилась. На старт с прямой, как обычно, за счет слепстрима и ДРС. Догоняю Леклера, также перед меня еще был Хэмилтон, который также меня пытался обогнать, но за счет стимула мод Леклера он меня не мог обогнать. Так что потихоньку я подводил его к Леклеру. Вот подъезжаем к первому повороту бок о бок и Леклер блокирует передние колеса на торможении, тем самым я заполучаю свою первую позицию обратно и тем самым Хэмилтон смог поравняться с Леклером. Но не просто поравняться, а еще и хорошо он вышел с третьего поворота и тут же попытался меня атаковать. Соответственно, у него это получается, я решаю контратаковать в четвертом повороте, но Леклер мне немного передил и также попытался его атаковать. И по итогу, что мы имеем? Я вышел на первую позицию, у меня половина переднего тепло слева, до финиша остается 3-2,5 круга. Соответственно, надо было как-то дотянуть, ведь в поворотах я теперь буду еще иметь недостаточную поворачиваемость, плюс у меня и шины уже, почти подубитые. Соответственно, надо было что-то делать. Ну и я надеюсь, что у моих оппонентов примерно та же самая ситуация по шинным. Ну и как-то я, может быть, смогу за собой их держать позади. Ну и благо, кое-как у меня это получается со своими трюками. Я снова пропускаю уже вперед Хамильтона, секцию стадиона. Поэтому получаю ДРС и начинаю за ним уже погонять. Самое главное тут не отпустите далеко кого-либо из них, либо Хамитона либо Леклера, чтобы они далеко не отъехали. Хамильтон успел ехать достаточно далеко, но... За счет ДРС и Субстрима, там, обгонного режима еще, я смог его догнать еще до конца прямой, опередить и продолжить гонку. Для меня самое главное, чтобы было, чтобы Леклер с Хэмилтон начали друг другом воевать и начали потихоньку от меня отставать. Но, к сожалению, этого не происходило. Леклер еще так же вместе со мной, чтобы обойти Хэмилтона. И по итогу, еще и до стадиона меня смог обойти Леклер. Но, опять же, мне это было на руку, не пришлось его пропускать в стадионе. Соответственно, все сводилось уже к последнему кругу, где мне надо было, самое главное, удержать свое лидерство именно до конца круга. Ну, собственно, заполучить лидерство было не проблемой, это старт финишной прямой, как обычно, со всем, чем можно, я подрубил и поехал, соответственно, уже за Леклером. Ну и, на мое счастье, я, все-таки смог удержать лидерство прямо до конца трассы и, так сказать, смог удержать эту победу. Конечно же, Хэмилтон у нас не становится чемпионом, к сожалению для меня, потому что я же уже все равно не участвую в битве за скидку, а давать его Леклеру я как бы тоже не сильно желаю, потому что, ну, какого черта команда делает? Как бы Леклер, главный мой соперник в личном зачете, но как бы она берет его вместо Кряток, в котором мне было как бы комфортно ехать, а теперь у меня гребаный Леклер, который мне будет мешать чаще всего, потому что, ну, едем мы плюс-минус одинаково, но правда, иногда он все-таки быстрее едет. Так что для меня это только вот большой минус. Так что я так подумал немного и решил то, что следующий сезон мы поедем уже точно не за Тороса. А за кого именно? Ну, как бы, думайте. Скажу только сразу то, что я за эту команду еще в карьерах Формулы не катался. Так что, в принципе, тут какой шанс угадать. один к 6, примерно за 6 команд я еще не катался, так что думайте. Но мы постепенно уже подъезжаем к, к, к финишу Леклер был ко мне очень близок в, в стадионе Но самое главное, атаковать он меня никак не смог И по итогу более-менее заслуженная победа которая смог выстрадать за счет тактики Ну и за счет небольшой хитрости пропуская Леклера вперед Кстати, по поводу вот нового патча 1.15 У нас же еще также поменяли пилотов А именно Гасли У нас теперь будет изначально стартовать в Тросо А Албун изначально в Редбуле. Вот вопрос к кодмастерс, почему бы не сделать было бы такую фишку, то что после Венгрии Албан э, переходит в Red Bull, а Гасли наоборот в Toro Rosso. Ну, так сказать, это был более правильный вариант игры. Все-таки у нас Гасли э, проехал большую часть сезона в Red Bull, а Albon в Toro Rosso. Поэтому, ну, как-то менять сейчас, в данный момент, пилотов, ну, как-то неправильно. Конечно, да, был 17-й год, когда у нас, к примеру, Данил Квят был в Рэдбуле, но его достаточно быстро оттуда выперли еще в начале сезона. Так что тогда в 17-й формуле это еще было более-менее правильно смотрелось. У нас же в 19-й формуле это смотрится ну, как-то нелепо, что как бы Албан проехал меньше всего гонок в Рэдбуле, а Гасли больше. Ну, окей, Куча все-таки это решает у но все-таки это будет ре реализовано. Так, финальный результат у нас. Ферстаппин неплохо прорвался с 18 позиции на четвертую, причем в реальной гонке он также откатился достаточно далеко, но смог вернуться на шестую позицию, а тут аж с 18, -й. ну правда без каких-либо откатов. Ну и также, да, у нас два сошедших, это Гасли и Сайенс. Маклару немного пока что не везет, но может быть дальше будет вести им больше. Также в кубке конструкторов у нас Мерседес его выигрывает соответственно. Мы же еще можем побороться за второе место с Феррари, в данный момент у них идут дела не очень, соответственно мы можем их еще догнать в укупке конструкторов. В личном зачете, как я говорил ранее, у нас сейчас будет борьба только с Леклером, потому что до Хэммитона мы оба не достанем, 75 очков до Хэммитона предстоит Леклер отыграть, что он не сможет делать в принципе, соответственно уже в США скорее всего Хэммитон сможет получить свой шестой титул. Ну и что же, ребят, на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встреч, ребят, пока-пока и удачи вам.